Thank <laughs> you. Нет, дорогие друзья, это не Канада и не США, это Российская Федерация, где было замечено, как НЛО на Кавказе рухнуло прямо в поле. Странно то, что множество военных было после этого. Что на самом деле скрывает этот объект НЛО, вы видите сами. Но что на самом деле случилось с этим кораблем? Говорят, что он потерпел крушение. Кто-то утверждает, что этот НЛО потерпел крушение при одной маленькая проблемы, отказали двигатели, но на самом деле никто объяснить не сможет. Если у вас есть к этому видеосюжету какие-то интересные комментарии, то присылайте я обязательно на них отвечу. А в общем, вот такие необычные новости случились несколько дней назад. Спасибо за внимание, до новых встреч, ну а с вами был Тайна НЛО.